Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про прекрасные одноразки под названием джой 1500. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, указан вкус и крепость, которые ждут нас внутри. Также есть логотип компании и название самого устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда. Технические характеристики, различные предупреждения и комплектация. Открыв коробку, нам на глаза попадается герметичный пакет. На пакете указана информация о вкусе, крепости и количестве затяжек. Разрываем пакет и достаем девайс. Дриптип и нижнюю часть Feel а закрывают заглушки. Это сделано для того, чтобы жидкость не вытекла из девайса во время транспортировки. Внешняя поверхность устройства покрыта приятным софт touch пластиком. Так что девайс ощущается в руке ну, очень удобно. Габариты у него компактные и он не займет много места в вашем кармане. Высота Filljoy 104 мм. Емкость встроенного аккумулятора составляет 950 мАч, что является очень серьезным показателем для такого рода устройств. Объем заправленной внутрь жидкости составляет аж 5 мл. Внизу на корпусе имеется индикатор, сигнализирующий о работе электронной сигареты. Filljoy 1500 обладает внушительным сроком службы, так как рассчитан примерно на полторы тысячи затяжек. Даже при активном использовании одной такой одноразки должно хватить. Примерно на 4-5 дней парения. Заправленная внутри жидкость обладает очень ярким и при этом насыщенным вкусом. Палитра представлена преимущественно фруктовыми и ягодными вкусами, но можно встретить табачные и даже мятные ароматы. Крепость жидкости варьируется от 30 до 50 мг солевого никотина. На сегодняшний день линейка насчитывает аж 8 различных вкусов. Еще стоит упомянуть про его прекрасную сигаретную затяжку, которая максимально приближена к аналоговым сигаретам. Ну и конечно же не стоит забывать, что это одноразовая электронная сигарета, так что ее нельзя ни перезарядить, ни перезаправить и после того, как у вас сел аккумулятор, ее необходимо выбросить в специально отведенное место. Ну и в конце ролика я просто обязан посоветовать данный девайс как новичкам, так и пользователям со стажем, поскольку он обладает ярким вкусом, отличным никотином и прекрасной сигаретной затяжкой. С вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.